Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тоби Маршалл, и сегодня я вам хочу слить мод сервера SLS Royal play Не забудь подписаться на канал, поставить колокольчик, да-да, колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. И также поставь лайк под видео, ведь я же для вас стараюсь. Ну вы, я думаю, поняли, так что приступаем к ролику. Ах, да, друг, пока не забыл мою личную просьбу подписаться на группу сервера по сампу, а точнее его название Аппеллинг Плей. Это сервер, который еще полностью не открыт, но он уже на стадии разработки. Подробности о этой группе и сервере в описании. Если заинтересовало, опустись ниже и посмотри. Сегодня, дорогие друзья, я вам солью мод под названием SLS Roleplay. Его сливали кривым, без базы данных, баганым. Но та версия, которую я сегодня вам солью, она уже с базой данных и полностью пофикшена на все баги. Основное то, что мод адаптирован под онлайн 500. И то, что в этом моде 12 уровней администратора. И тут уже нету системы типа администратор на время. И это уже плюс. По маппингу он тоже отличается. Но я думаю, вы играли на сервере Иси Киримова, И я думаю, вам будет довольно таки проще. Я там лично не играл, но спарм и мэрия сделаны как у него. Сами зайдете и посмотрите. Ссылка на мод в описании. Уважаемые зрители, я думаю вам понравился такой тип контента, если да, напишите в комментариях, но если даже и не понравился, тоже напишите. Всем удачи и всем пока.